Это видео будет полезно, если вы только задумались о том, как создать канал, либо у вас уже есть канал, но который не приносит прибыли. Эта ниша занята всерьез и надолго. Она дорогая и перспективная, но и там вы можете попытаться схватить птицу счастья за хвост. Топы. Топ знаменитостей, топ рекордов, топ животных, топ самых популярных и интересных мест на земле, музыкальный топ. Топ лучших голов, топ сверхлюди, топ популярных произведений искусства. Совмещайте полезное с приятным. Топы ⁇ очень перспективная ниша в YouTube. А правильный выбор ниши ⁇ это гарантия того, что вы будете стабильно и постоянно регулярно получать высокодоход. Создаем правильный, уникальный и интересный контент. Я вам дам 8 подсказок для этой ниши. Приготовьте контент-план.